Добрый день, друзья! Меня зовут Александр Маханенко, я предприниматель в этой сфере и бизнес-коуч. Почему я заинтересовался инвестированием? Дело в том, что я год назад, даже чуть больше прошел обучение у миллионеров. и Там тоже был свой инсайт в том плане, что я более 15 лет работаю на такой позициях и и я очень много что знаю про корпоративные финансы, я был удивлен тем, что я ничего не знаю о, о личных финансах. То есть максимум, что мне хватало, это заработать больше, потратить меньше с сэкономить. Когда я увидел первый раз формулу богатства, там, это было мне просто как инсайт просто как взрыв, потому что настолько все просто, все элементарно. То есть помимо того, что нужно заработать сэкономить, нужно сэкономить, еще нужно инвестировать. То вот этого, этой части не хватало. И э, я, э, скажу честно, до этого у меня уже был опыт, э, можно сказать, такого инвестирования. Я более 7 лет потратил э, с перерывами, уходил, приходил на Форекс, я э, торговал и в конечном итоге потратил несколько тысяч долларов, и самый мой лучший результат это было около нуля. И, конечно, за этот период времени я много чему и учился системам и обучался торговую и платно и бесплатно то есть очень много что сделал но э, сам трейдинг это все-таки не инвестиции как выясняется трейдинг это, это, это работа и я оставил тему я начал именно искать пути инвестирования поэтому я и пошел в свое время у миллионеров Почему я выбрал в конечном итоге обучение Максима Петрова? Скажу честно, я о нем слышал еще год назад, когда я сказал, год назад, и я к нему очень долго присматривался. Я смотрел его выступление на YouTube. То есть мне не хотелось повторить опыт, потратить и деньги, и время, и опять с ну, нулевым результатом. И я решился на его мастер-класс, я посмотрел уже его более внимательно, и тогда я понял, что человек знает, о чем говорит. Более того, он, у него есть основа-фундамент, у него есть база, у него широк, большая мощная база. То есть даже не столько как, что и где покупать, а философия инвестирования. Это как мы говорили. И эта философия очень глубокая и имеет по собой, кажется, сакральный какой-то смысл. И э, да, во время обучения Максим много чего дал, он сказал, как делать, что делать, прям портфели, прям береги инвестируй, что собирается это делать. Но больше всего меня, меня поразило э, это сам наверное, духовный путь ну, богатства, что ли. То есть я, как и все, на большинство, наверное, все, большинство предполагал, что я пойду э, сверху, то есть сейчас разработаю денег, появится много денег, тогда я буду заниматься благотворительностью, но когда говорил, Максим говорил, что есть и другой путь, так его квантовый скачок. То ты через, когда благо, через благотворительность ты идешь, и это будет быстрее, и это будет более, как бы, более лучше. Я решил попробовать. И когда я попробовал, я когда решился, я позвонил ближайший детский дом, узнал, что не нужен там нужен принтер. И когда я покупал, у меня была Буря эмоций, это просто это невразимо И с одной стороны, я, мне было приятно, что я что-то отдаю, помогаю, то есть это было не копейка, это, это была для меня какая-то существенная сумма. А, с другой стороны, я говорился собой. В общем, какой-то ком, но очень приятных эмоций. И я почувствовал, что как сам не стал ко мне в реальном. Потому что я делаю для него что-то доброе. Это как в зеркале отражается. Поэтому я выражаю огромную благодарность Максиму за вот, именно вот этот инсайт, за вот эту информацию. Потому что как технически все это сделать, это, это можно научиться. А вот э, философии богатства это мучит многие. Я вас призываю при обучение. В любом случае это для вас будет э, полезно. Спасибо, друзья. До свидания.